Всем привет с вами макс риск канал макс риск Брау стар сегодня я расскажу как же за Гела сыграть а баррель ссылочка на в описании на Гела. он редкий боец ну бывают сложности мы говорим этот скин когда подключаете как вы получили скин, кем подключаете супер суперсал, суперсал супер, сал, супер сал ND, там энди таник тревоги пароли вы заходите в магазин и получаете бесплатно мистер ух ты, привет 259 ух ты дорогова на дорогого у нас в магазине был ворон а потом уже идут эти вот кстати скоро будет ски новые значит что у нас новое там квесты не ну куда куда еще пойти не ладно уже квест а потом так а... самая лучшая карта это ограбление банка но ну, а тут а раз тоже сойдет конечно за поимки ограбление заход кристалла так, так что сойдет сейчас вам покажу как же играть за гайби значит смотрим мы должны попадать не по одному человеку а по двоим это будет эффективно так за нами гонится мы делаем круговорот то есть вот такой вот хорошо что он попался в нашу ловушку без этого мы бы не ни... никак не выиграли. Вот значит он тут, да? Он знает, что я тут, потом бам-бам делаем. Потом делаем туда, потом нас убивают. Ну, в общем, я расстрелял. Вот так работа к СГО. Если вы играете к SGO, то вам барди сойдет. Так, значит, ждем. Я знаю, что любят меня убивать, но тимейнторы не помогают мне. В смысле 0, а у них 5? 0, а у них 7. Вы что делаете? Пацаны, ничего не можете играть. Понятно, это все команда, друзья, это все команда, она не умеет играть. Зачем так порти? Ну да, у меня столько кубков, ну и что? Может, давайте с ботами сыграем? Блин, ну блин. Если мы проиграем, то они нам больше не будут верить. Блин, а он где-то знает? Пенни, конечно, сильна. В общем, тактика: мы должны дально стрелять, вот таким способом. И попадать по двоим по двоим игрокам. Так, что-то я заел, да, понял. Так, 6-21. В общем, МЗ она знает про нас. Так этот чувак э, слишком уж опасный. Так мы его не вырубаем, МЗ а сдается. Ну ладно, что поделать. Не ходить как хотите. Так, круговороте он круговорот, блин, это нужно максимум, максимум усилий. усилий. Вот вот вырубили. Я вырубил я вырубил, вот так нужно круговорот делать. Ну, в общем, проиграли, да. Там ЮТ какой-то. Приеду тебя. Подпишись там. Ну, у меня так в комментариях пишут, подпишись на канал там. Ну, заметно было. На этом канале, на другом канале, на Зубласельском канале. Ссылочка найти в описании. Можете проверить. В общем.. Команда просто вместе держится. Барли должен отдельно, как Пенни. Пенни, он убивает всех. В общем, давайте, тогда за поимки. не нет. Э, Нашистский ну, бой. От кристалла. Вот, ограбление. А чтобы туда-туда пошли. И узнали. А, там еще Ос добывает. вот блин, вот столько геймов эти вот игр. Вот, добавляли. В общем, любая карта вот этого... Вот. Я сам не знаю, кайна. Сейчас посмотрим повезет или нет так так так а, отличная карта кстати мне нравится просто сюда и сюда идем, и отлично ну да вы конечно можете сказать да это все отлично Мы можем выиграть но скажет что нам побольше так вот пмка пэмка сильна сейчас нужно затащить что ж поделать в общем вот это вот столбы мне очень нравится для барли это просто напросто почему так потому что боты и игроки они будут виситься сказали говорят будто а почему ты круговорот делаешь это сильный бой и также Тик может круговорот Но а тику нужно попадать у меня три помощи он силен, нужно попадать У него еще есть не ну и нужно что на ульту тоже копить нужно? так ульту нужно знаете в ограблении запускать именно на ограбление так, блин, блин. Вот, а вы реально сильные, что ли? Тим, это вытащите блин, это реально сильно. вы что делаете? Блин, значит, он справа к концу города. Карты, вообще, давайте -ка. Тактика номер два. Так, они, конечно, захватили, ну и ладно, там никого нет. Отличный шанс. Так, все, давайте-кам. В общем, вот еще один гайд Просто копим. Копим, копим, копим, смотрим, смотрим, смотрим. Карл э, Шелли, иди сюда. Блин, ну почему они не послушаются? Она знает. Вот-вот, видите, мы даже на нее. В общем, нас окружили, это проигрыш. У нас есть регенерация, кру крутяк. Там еще какая-то способность была. Нажал, не нажал на гаджет В общем, рабочий способ, Барли может сам затащить, а напарники могут прикрывать его. Вот. тактиком Кто смотрел этот ролик прям до сюда, то вы узнали новую тактику как-то уже не способна да блин блин блин вот это бомбы подождите а что за способность у меня такая А, -а, -а развивалка какая-то так тихо тихо вырубили отлично так смотрим смотрим там будет один спавнится игрок вот он потом нажимаем целый круговорот сюда вот и попадаем на эту соперника что они слишком умны стали ну, если не стали но ну, можно вот так вот делать круговорот в общем Пожалуйста, кто довольный, подписывайтесь на канал. Не один канал, а на три канала. Этот канал, возможно, он не активный, такой уж, не сильно активный. Есть другие. В общем, всем спасибо просмотра, всем удачи, всем пока.